Всем привет! Как вы знаете, купил я вот такой автомобиль Honda Stream. Этот автомобиль семиместный. То есть у него есть вот третий ряд сидений. У прежнего владельца в салоне на первом и втором ряду были вот такие наноковрики. Укладываются они легко и просто. Хлоп. И все, и на липучке. Но на третьем ряду. Видите, ковриков нет. А у нас иногда там передвигаются малолетние пассажиры. Ну, естественно, они заскакивают, и вот это место все затаптывается. Пропылесосил я салон, заказал на третий ряд сидений. Рисунок точно такой же. Только цвет коврика немножко другой Сейчас я вам покажу Куда не сунься в интернете На каждом ресурсе В ВК, в Инстаграме там, В Ютубе выскакивает вот такая реклама Купи нано коврики, купи Это ни в коем случае не реклама Потому что денег я от нано коврик никаких не получаю Короче, сейчас откроем и посмотрим Что там за ковры Короче, вот таким ножиком скрываем. достаем. Ой вы посмотрите какая красота, а? Ну разве не прелесть, а? Я думаю ребятишки будут в полном восторге Красиво смотрится, правда же? Ну специально заказал, пусть будет фиолетовый с красной контовкой. Я не думаю, что на заднем ряду быстро затопчится. Короче, смотрите, вот Укладываем его на третий ряд О, как липучка прилипает сильно Вот таким образом Положили Сейчас еще с той стороны поправлю. Вообще офигенно, мне нравится. Обошелся мне этот коврик в 1220 рублей. Не знаю, дешево это или дорого. Ну, говорят, на небезызвестном китайском сайте такие можно купить и намного дешевле. Но этот ковер мне за три дня пришел с новосибо. Ну, теперь, ребятишки, заскакивая. На свой третий ряд Будут, знаете, немного даже радоваться Ладно, короче, кому понравилось видео Пишите комментарии, ставьте лайки Кто еще не подписан на канал Обязательно подписывайтесь Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Всем пока!